но и свободно ориентироваться в 3D пространстве. Начнем с того, что удерживая клавишу Alt и левую кнопку мыши, переместите указатель в сторону. Таким образом, вы сможете вращаться вокруг определенной точки в 3D пространстве. Если зажать клавиши Ctrl-Alt, а затем потянуть мышкой в сторону, вы сможете посмотреть содержимое сцены. То же самое произойдет при удержании нажатой средней кнопки мыши. Для изменения масштаба используется комбинация клавиш Alt правая кнопка мыши. Смещая указатель в сторону, сцена будет масштабироваться. Также можно масштабировать сцену при помощи колеса прокрутки мыши. Теперь, когда вы знаете, как перемещаться по сцене, давайте поговорим о том, как можно использовать так называемый режим полета для перемещения по сцене. Если зажать правую кнопку мыши и переместить указатель в сторону, то это действие позволит вам рассматривать все вокруг себя. Также по сцене можно перемещаться при помощи клавиш VASD. Для этого удерживайте нажатой правую кнопку мыши и используйте клавишу W для перемещения вперед, клавишу S для перемещения назад, клавишу A для перемещения влево и клавишу D для перемещения вправо. При удержании правой кнопкой мыши и клавиши W вы сможете лететь вперед, показывая указателем направления полета. Обратите внимание, что чем дольше вы держите эту комбинацию, тем быстрее будет скорость полета. И иногда это может привести к тому, что вы можете далеко улететь и потеряться. Чтобы вернуться к определенному объекту, нужно его выбрать на вкладке Иерархия, а затем нажать клавишу F на клавиатуре. Таким образом мы будем перемещены к выбранному объекту на нашей сцене. Но обратите внимание, когда вы выбираете объект, а затем нажимаете клавишу F нужно удостовериться, что указатель мыши находится на сцене. Если же указатель мыши будет находиться в районе вкладки «Иерархия», выбранный объект выделится желтой подсветкой. Итак, теперь когда вы узнали, как перемещаться по сцене и телепортироваться к объектам, давайте рассмотрим еще один способ навигации. Его суть заключается в том, что мы можем использовать гейзмо-сцены для навигации по ней. Гизма сцены находится в верхнем правом углу на вкладке «Син». Существует несколько различных режимов просмотра, которые можно использовать с помощью этого гизма. Первый режим, который включен по умолчанию в проекте это режим перспективы. Второй режим это режим изометрии. Чтобы в него перейти нажмем куб в центре гизма. Как вы видите изометрический режим отличается от режима перспективы. Если вы хотите разработать игру с использованием изометрического представления. Этот режим отлично подойдет для экспериментов. Чтобы вернуться в режим перспективы, просто нажмите на куб еще раз. Также в Unity существует возможность переключения сцены на 2D представления. Для этого нужно нажать на кнопку 2D. В 2D представлении сцены гизма отсутствует. И как вы уже поняли, этот режим используется для создания 2D игр. Для выхода из режима 2D нажмите кнопку 2D еще раз. На этом данный урок закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в группе ВКонтакте. До скорой встречи!